Сегодня мы проводим очередной открытый турнир по смешным единоборствам и по грэпплингу Cars FC9. Девятый раз собираемся тут, внесли немножко изменения, то есть новинки. Помимо параллельно с МММ мы делаем еще и грэпплинг, раздел грэпплинг. Турнир носит открытый характер. Тут есть еще новинка на этом турнире. Мы внесли особую возрастную категорию 18-21, где будет отбор. Победители отбора будут участвовать в серии турниров профессиональных по смешным единоборствам под названием «Молодые таланты Азии и Европы», которые организовываются Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым. То есть победители поедут туда, либо в Махачкалу, либо в Москву. Сегодня выступил на турнире по правилам грэпплинга. Была одна схватка, достойно одержал победу. Выступал по грэпплингу, потому что хотел проверить свои силы именно в борьбе. Очень хочется победить, потому что победитель будет принимать участие на турнире, который будет проводиться под эгидой Хабиба Нурмагамеда. Наша федерация контактных единоборств сегодня на этом турнире привезла небольшое количество спортсменов. В основном это дебютанты, которые практически получают этот опыт первый раз, то есть именно смешанных единоборства. Ну, нам тут нравится. То есть это бесценный опыт, который бы спортсмену обязательно нужен. Спортивный клуб «Карс» пригласил Федерацию славянской борьбы поучаствовать в сегодняшнем мероприятии. Мы выступили в разделе «Грэпплинг» и дебютировали в ММА. Федерация славянской борьбы. Мы берем корни из джиу-джитсу и ударной техники, пытаемся сочетать лучшее в мире боевых искусств. Сегодня детвора заняла призовые чемпионские места по греплингу и также очень хорошо дебютировали по ММА. Тоже есть чемпионы у нас. Очень отличное мероприятие. Спасибо большое организаторам. Будем дальше участвовать в данных соревнованиях. Всем успехов и спортивных больших побед.